Приветствую всех, кто смотрит этот эфир. Сегодня эфир праздничный, эфир подарочный. Сегодня у меня праздник, и в свой праздник я хочу сделать подарок. Поэтому была выбрана такая тема. Насколько я помню, она звучит. Будущее, предсказание, встреча с собой. Начнем с будущего. Знаете, когда ко мне люди ну, Когда мы впервые встречаемся с кем-то да, И человек приходит там с каким-то своим запросом И э, Очень часто запрос, который человек себе придумывает К реальным Его внутренним там, Переживаниям, проблемам, запросам Может иметь либо косвенно Либо вообще не иметь никакого отношения Вот, поэтому э, Когда человек что-то спрашивает э, Этот запрос открывает Доступ к определенным Полям, частям, не ко всему, как правило, поле по очень простой причине, да, потому что а, все зависит от, от готовности, от, от, от степени доверия, насколько вообще ну, от, от качества запроса. Вот. И а, когда начинается серьезная работа, то а, в какой-то момент передо мной появляется такой клубок. И вот этот клубок, а, когда у человека, ну, проблем достаточно много и что-то непонятно с чем-то он долго не может разобраться этот кублок, клубок выглядит кубок видите даже чуть не оговорилась вот он выглядит как скрученный из разных нитей а, из каких-то обрывков и и в процессе разговора начинается поиск той ниточки потянув за которую можно раскрутить этот клубок до а, чего-то на самом деле важного до каких-то там до причин а, происходящего Потому что только добравшись до источника, можно это изменить качественно. Все мы знаем, да, что когда у человека что-то не так, например, по здоровью, да, можно лечить симптоматику, а можно лечить причины. Любой доктор вам скажет, что симптоматика – это не лечение, это просто снятие, снятие симптомов тех или иных. Причем одно лекарство может убирать одни симптомы, не убирать другие да, какого-то заболевания. Вот. А как человек, который очень много лет занимался, в частности, здоровьем, я хочу сказать, что у всего есть и у физического состояния тоже есть начало есть исток есть причина с чего все началось и грамотные специалисты раньше таких было конечно гораздо больше могли найти эту причину точно например там да вот там 35 диагнозов из них все кроме одного будут побочными и один будет главным задача найти этот главный и сейчас узкая специализация лишает докторов очень многих возможностей найти это главное да то есть как бы человек пришел учить лечить ухо лечит ухо пятку лечит пятку а ухо с пяткой могут быть связаны и проблемы проблема вообще в сердце или в легких и не разобравшись с сердцем или легкими, да, то есть как бы с первопричиной, все остальные повторичные диагнозы можно лечить бесконечно, это будет периодически, потому что никуда не уходит источник, первоисточник данных проблем. Вот все то же самое касается и нашей судьбы, нашей жизни. И когда, когда вы э, просто даже сами с собой делаете запрос такой, да, то э, вы получаете доступ, делаете запрос наверх, получаете доступ к информации, к вот этому своему клубку. И можете размотать эти нити так, чтобы э, изменить судьбу, э, выправить судьбу. Ну, например, вот если в клубке есть лишние э, нити, оборванные нити, они мешают, вот если э, э, такие, я помню, вот со, советские еще катушки с хлопковыми нитками, там бывало такое, что вот э, трудно достать нитку, достал, тянешь, она раз, обрывается, и нужно снова искать, потому что э, зацепки нету, выглядит клубок целым, да, вот, вот, вот как он называется правильно, катушка-катушка вот, вот, ну, выглядит, что все нитки плотно намотаны, нету, э, не за что потянуть, не за что размотать, но мы же понимаем, что обязательно есть за что размотать. Просто нитка оборвалась, нужно искать этот обрыв или искать начало новой нитки. И тогда можно будет потянуть. И, соответственно, если вы искали, вы находили. Легче, тяжелее, но это находится. И дальше уже можно потянуть эту ниточку и что-то там за что, сшить из этого. Вот. И что касается будущего, версий насчет этого много. И... Почему это предсказание слова да? Не потому что я собираюсь что-то предсказывать, а потому что если вы когда-то хоть где-то в чем-то сталкивались с предсказаниями, а на самом деле вы обязательно с ними сталкивались. У нас политические прогнозы это тоже предсказания, астрологические прогнозы, какие-то там еще там бывают прогнозы, да, это все тоже предсказания. Особенно если там, я не знаю, там что-то там связано с картами, с, с различной атрибутикой, с различными магическими, есть и, как это сказать, народные гадания, да, это все относится к одной и той же теме. Заглянуть, потянуть какую-то ниточку или попытаться сплести какую-то ниточку судьбы, но, как правило, гадание это не сплести, а потянуть. И многие делают ошибки, потому что, желая услышать предсказание, которое хотелось бы получить, да, которое там внутри хочется, а оно, например, не выходит. Да, люди, женщины, девушки, бывают этим грешат, да, они пытаются как бы вот использовать инструмент предсказания, найти тот, который сделает, как я хочу. А сделать, как я хочу, это есть изменение судьбы. А за счет чего оно делается? А если уже какой-то поток идет, как выглядит вообще будущее? А... Много книг на эту тему есть, и взрослых, и детских, и фэнтези, и научных, и психологических, и научно-популярных и где рассматривают время, что это такое, где рассматривают магические, мистические аспекты, или, например, там опять же какие-нибудь астрологические, то есть уже или шире эту тему рассматривают а, разные авторы, да, а, поэтому я сейчас все, что я говорю, я говорю от себя, то есть мы, мы договорились, я вам сказала, что сегодня эфир подарочный, поэтому я скажу главное, что я понимаю и что подтверждено моим опытом, моими ощущениями, а, а, моими результатами это то, что будущее иногда бывает очень тяжело изменить. Почему? Потому что если в какую-то вероятность вложено очень много сил, причем не только, может быть, ваших, но и, может быть, каких-то там игр реальных сил, то есть какие-то структуры, например, заинтересованы в какой-то развертке, какие-то сильные личности, обладающие личной силой, хотят чего-то, и каким-то образом вы, например, или человек если попадает в поле влияния сильной личности тоже может это влиять и если вдруг человек какой-то момент начинает хотеть развернуть поток в который он вошел который он выбрал в который он вложился это бывает очень трудным да может казаться невозможным или обратная ситуация когда человек хочет то что ему по потоку не открыто почему опять же много других выборов сделано. Ну вот представьте себе, вот мы сейчас сидим, покажи, пожалуйста, да, вот вокруг, ну, в общем, тут поля, леса. Достаточно вот широкая перспектива такая, вот мы сидим на горе вместе, силы. Вот. И а, здесь есть родники, здесь есть грибы, ягоды, шишки и так далее. Ну, если, например, я захочу пойти за водой, то она вот с этой стороны горы есть несколько выходов родников. А если я захочу пойти за грибами, то там, где родники, грибов нет. Мы ходили, они там не растут. Если я пойду за водой там, где грибы, то я грибы найду, не найду воды. Да? То есть для того, чтобы попасть туда, куда я хочу, желательно ориентироваться на местности то есть э, освоить эту местность эту территорию э, либо обладать навыками например спросить дорогу или там воспользоваться навигатором да? потому что если вы пойдете наугад не зная местности например в поисках воды то это уже включаются много факторов ваша интуиция, ваша карма, э, отношение к вам местных сил насколько они к вам доброжелательно откроют а вам дорогу или не откроют к чему-то. А, да, и э, это такая немножко, э, это интересно, это игра, это лотерея, но там нет гарантированных результатов. А если, например, вот чтобы спустить, вода внизу, да, а если, например, вам неудобно или не хочется, или вы не любите спускаться вниз, а любите только подниматься вверх, это ваша цель, это вы прям вложились в то, чтобы уметь подниматься вверх, понимаете, а, а вам нужна вода. А вы любите подниматься вверх. Вот какова вероятность, что поднимаясь вверх и ходя по вершине, вы найдете воду. Как человек, который здесь живет, я могу сказать, что ну если только вы людей, живущих на горе, найдете, которые водопроводной воды вам налит. Да? Потому что вода, она внизу. То есть вероятность, что человек получит то, что он хочет, если этого нет, ну вот в его сформированном потоке желаний, представлений, действий, выборов, если нет того результата, он, он как бы есть. Вот еще раз, тут все рядом. До ближайшего родника с водой с 10 минут 5-7. До ближайшего грибного места еще меньше. Там, до ближайшего ягодного тоже, но они не ну, то есть они не все в одном месте. То есть, чтобы идти на поле, тоже нужно спускаться. Если вы хотите там полюбоваться соснами или шикарными дубами, это здесь на горе. И очень часто как раз такие вещи, когда есть какая-то привычка, какие-то привычные представления, потребности, действия, а результат, который вы хотите получить, он просто находится рядом, но в другой плоскости. Для человека, если у него не наработан навык вот этого широкого веерного такого восприятия, это может быть чуть ли не, не а, катастрофический проблемой. Я несколько раз попадалась, то есть я с детства там по лесу сама, там с 6 лет я сама за грибами ходила. Ну, повезло, уже, мое детство прошло во времена, когда детей не боялись отпускать одних, от и я спокойно там ориентировалась и достаточно далеко, на несколько километров отходила. Вот, и понятно, что для меня лес там вот эту вот трубочка съедобная, тут вот ягоды, я знаю, какие съедобные, какие несъедобные, что где взять, У меня вообще там кислица, столько всего в лесу. Я вообще не поняла, как можно в лесу испытывать голод или жажду. Но когда я в лесу оказывалась с городскими жителями, то оказывается можно реально человек может сидеть там на съедобной траве и мучиться там от голода или от жажды там да, или быть рядом с источником воды просто не видеть не понимать что он есть вот прибли... вот все что касается путей открытия себе пути своего будущего возможностей будущего там все те же самые механизмы работают абсолютно те же самые то есть вот эта вот фраза, вы ее наверняка слышали и наверняка не один раз. Будущее многовариантно, будущее не определено. Это и правда, и неправда. А, неправда, потому что у многих людей оно определено. Чем оно определено? Оно определено а, очень а, слишком узким, а, жестким набором привычек. Привычек мыслить, привычек смотреть или не смотреть куда-то. Привычек думать определенным образом, делать определенные выборы. А, есть люди, которые, даже стремясь к какой-то свободе, они совершают абсолютно прогнозируемые поступки. А, как человек, который много лет занимался, в частности, развитием интуиции, интуиции я хочу сказать, что большинство ответов людей не являются вообще чувствованием. То есть, когда начинают спрашивать, вот где, там, там, куда, сделай выбор. Выборы делаются по матрице стереотипов. И а, для того, чтобы вообще изменить эту историю внутри себя, а, это нужно осознать, что я весь такой великий, простроенный, я вся такая чувствующая, гармоничная. На самом деле а, в большинстве случаев опираясь на стереотипы, на привычки. То есть на то, что уже лежит как программа, не является живым потоком жизни. Это просто а, некое а, шаблон, который в прошлые разы дал хороший результат, например, вы там не погибли, с вами не случалось никаких трагических историй, и чаще всего вы доходили куда-то, куда вы хотели, может быть не совсем туда, но вы куда-то доходили, и этот этот стереотип был принят как успешный, и дальше говорю так, так, так, я вот я здесь первый раз хочу воды, куда мне пойти за водой, а какой-то да вот раз что-то говорит так вот туда а, опять же если вы вспомните ситуации когда где-нибудь ну вот э, на природе просто почему мы сегодня на природе на природе это очень проявлено если вы ходили в походы например надо было обсудить куда пойти туда пойдем туда пойдем туда ну вот убираем все там навигаторы смартфоны всю эту ерунду да вот как раньше нормальные люди ходили в лучшем случае этот э, компас а то могло и компаса не быть да и, ну есть солнце есть мох есть муравейники то есть в лесу очень трудно э, совсем уж потеряться это вот много ну, идут обсуждения, куда пойдем туда пойдем туда пойдем что будем делать и э, когда там попадается в группе хотя бы не который точно знает куда его очень трудно переубедить даже если все будут против то что это люди очень уверены в себе вот это как раз пример знаете я их называю как а, вот если Помните линии судьбы, потоки судьбы. У кого-то они как железнодорожные пути. Поезд, если сходит с рельс, это катастрофа. То есть эти поезда ходят А по расписанию, чтобы не столкнуться, Б по рельсам. То есть у них есть вариабельность, они могут выбирать. В принципе, вот по нашей Матушке России можно ее все исколесить, используя железнодорожные пути. Просто нужно вовремя перецеплять вагоны да, или перевозить стрелки тем не менее этот поезд не может в определенные места попасть но для человека который ни на чем кроме поездов не ездил это такой ну все хорошо а есть люди как машины да они у них гораздо больше проходимость они могут попасть туда куда не попадет поезд в тоже обширнее гораздо мышление гораздо шире то есть человек может делать спонтанные выборы как у меня когда-то я наблюдал товарищи которые понимаете в Сибири зимой поехал на машине через только лед встал. Вот только встал. И он такой поехал значит через речку на машине и провалился. И, значит, звоню другу. Ну, вот, говорит, что, говорит, застрял. Он говорит: застрял. Понятно. Ты у меня сегодня третий. Я больше всего с этой фразы смеялась. То есть, ни один он такой, кто, понимаете, решил проверить, хорошо ли встал лед уже. Можно по нему на машине проехать. То есть он только встал, логически еще там, ну, машина тяжелая, скорее всего, А вдруг? попробовать то надо вот то есть, у машины больше вариантов и а, а, шире обзор ну самый широкий обзор у тех кто летает да то есть кто может подняться на землю, потому что там уже карта местности видна в гораздо более обширном широком а, обзоре вот так же дорогие мои люди а, и а, если человек привык ездить только по рельсам вероятно что его будущее прописано практически со стопроцентной вероятностью гораздо выше у человека, который э, вот как машина, да, у него ну, что-то промежуточное, то есть по сравнению с паровозом, это очень продвинутый человек. Но у него будут свои ограничения. Например, да, вот через воду он не сможет перейти, через болото, и совсем по бездорожью не каждая машина пройдет. Э, и так далее. Ну, потом там есть зависимость от бензина, да, и скорость перемещения, то есть есть свои ограничения. И если человек как, э, как птица или как самолет, вот как раз самолет полетел, вот, то, естественно, его возможность изменить траекторию гораздо больше и увидеть какие-то горизонты, которые с земли вообще не видны, просто не видны. Самолет уже не живет в небе, он туда взлетает, потом приземляется. Но если вы можете подняться высоко, посмотреть, вы можете выбрать что-то такое. Мне когда-то давным-давно, когда еще я занималась дизайном, я видела потрясающий альбом, тогда еще интернета не было, э, потрясающий альбом с видами земли э, самолета. Это были э, альбом текстур. То есть там написано, что все фотографии, все это фотографии земли разных мест. Вот там что-то такое бешено-желтое с оранжевым, бешено-синее какими-то волнами. То есть там совершенно были потрясающие текстуры. Потом просто подписывала, что это съемок вот э, э, снимок вот такой-то местности э, с вот такой-то высоты. А, и, и я когда пыталась представить а как это все выглядит снизу вообще что что что там если на земле оказаться я понимал что у меня в голове образа мысли образа а, такого что вот такое на нашей земле бывает его не было до момента пока я не увидел эти картинки то есть а, и эта тема развивается то есть ну тяжело но если в вашей семье а, люди привыкли ездить по рельсам а вам тяжеловато я хочу сказать что как бы вы не не были свободны скорее всего вы будете свободны по отношению к людям которые ездят по рельсам и если вы захотите дальше расширять свои свой кругозор возможности то это труд ну например да вот как как научиться летать как сделать так что ли подняться на вершину горы вот мы сейчас почти практически на вершине да вот и как как как как это как что сделать чтобы я начал видеть вот почему люди совершенно наркоманят горами кто несколько раз поднял да мне кажется один раз многие кто поднимался ходили в город либо ненавидят это дело либо заболевают этом на всю жизнь потому что там открывается там ближе небо там открывается собственная душа там там проявляется дух вот просто пока добрался Сама природа, само место, горы как будто тоже тянутся к небу, и чем они выше, тем они сами сильнее, мудрее, и дают возможность человеку это почувствовать. Это экономит время, экономит силы. И э, если вы умеете летать или вы умеете подниматься на гору, умеете пользоваться этим инструментом, вы можете выбрать такое будущее, которое э, невозможно выбрать, э, не имея навыков, вот этого поднятия вверх. А, еще раз повторю, паровоз тоже что-то, ну, вот поезд он тоже может менять траекторию, но для даже машины, да, поезд очень, а, а, как это сказать, очень ограничен в своих возможностях, и а, это очевидно, насколько человек, который имеет этот, этот, этот опыт, не надо объяснять, насколько громадная разница между путешествием на поезде таким же путешествием на машине. Таким же путешествием на самолете. Это разные путешествия, разные опыты, разные возможности. Так вот, если говорить о предсказании человеку как, как о некоем предвидении, да, если очень легко предсказывать по, по, поездам паровозам, очень легко. С машинами уже можно ошибиться, потому что люди могут выбрать поехать по другой дороге. Ну вот как, знаешь, вот поедешь туда, вот там будет кто-то. А, ну значит, я туда просто не поеду и все, и судьба изменилась. А, и соответственно, еще легче, еще больше вариантов. То есть, чем выше вы можете по своим состояниям подниматься, вы там наверняка, пока я говорил какую-то внутреннюю диагностику себя, там окружающих сделали, тем а, количество ваших возможностей а, о том, что с вами может, куда вы можете пойти. Очень интересно, когда какое-то событие, которое с вами либо не должно случиться, например, хорошее событие, но ну вот бывали случаи, приходит человек, вот, вот нет у него в ленте судьбы счастливой личной жизни. Вот видите, паровоз запудел да, потому что отсутствие в ленте каких-то благоприятных событий, это скорее всего какая-то кармическая история, связанная в том числе ну, с какими-то самоограничениями, ограничениями, нарушениями человека, согласиями. Да, то есть он просто так, это вот само по себе, так ахалай-махалай, оно никуда не денется вот и очень интересно когда э, вот сам процесс когда человеку начинают открываться пути открываться возможности которых как будто бы не было а, они появились за счет того что человек сделал какой-то апгрейд что-то про себя понял что-то изменил своем поведении он взял за что-то ответственность и э, это большое счастье когда например вот в моем опыте добрый часто это было неоднократно, когда человек, у которого не было счастливой личной судьбы, она вдруг появлялась, она складывалась. Это никогда не халява. Я не верю во всяких добрых дядей, теть, которые а, поводят руками, зарядят. Вот. Это все не работает так. А, потому что за все есть плата. И если, а, если вы. За все есть плата, и так и не бывает, чтобы человек, ну, как бы, само собой, или, знаете, там, ну, там за денежку или за что-то, кто-то, значит, там, что-то сделал. Это, ну, может быть, просто опасно. Человек, люди в основном просто могут не знать, не понимать, чем они платят за это, потому что они могут платить своим будущим, тем, что пока для них кажется неважным или, ну, они просто не знают, помните, как в сказке, что ты заплатишь э, за, за мою услугу тем, что для тебя самое дорогое, но чего ты пока не знаешь. Человек говорит, ну я все знаю. Вот это вот в сказках неоднократно обыгрывается. Поэтому мое предложение, если есть желание, не то, что, может быть, изменить судьбу, выровнять судьбу, открыть себе поток. Вот эта медитация, которую я назвала как встреча с собой, это встреча с вами. А, в самый вот вот если представить еще раз повторю мы на горе а, представить а, самый благоприятный для вас вариант самый счастливый он может быть неожиданным то есть может такое быть что что-то что вам сейчас кажется вот прям вот это я хочу больше всего на свете может оказаться что это не то что, в чем вы счастливы а, не та развертка которая а, она может быть близко может быть и далеко и э, медитацию, которую я сегодня вам хочу подарить, она заключается как раз в том, чтобы вы э, встретились с версией себя из самого счастливого, самого благоприятного э, варианта будущего, и там уже ваше дело, как вы эту встречу проведете, что вы спросите почувствуете что вам ответит это все в ваших руках и в общем сюда я не лезу это ваша сокровенная интимная часть вот если готовы давайте начинать Лучше, если вы э, закроете глаза, потому что все равно, ну, важно, чтобы вас ничего не отвлекало. Вот. я предлагаю вам закрыть глаза, и... Ну, я бы передала. Вот. и почувствовать свое тело а, важно, чтобы не было э, каких-то напряжений, чтобы вам было комфортно. Вы можете и прилечь, если главное, чтобы не уснули. Прям ага. Вот. Внимание на дыхание. Несколько спокойных вдохов-выдохов. Настраиваемся. Чтобы, не... вот, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было спокойно. Ну да, судя по всему. Давайте. Так. Настроились, расслабились. Спокойное состояние, комфортное. Легкая улыбка на лице потому что бывает такое, знаете, когда привычное выражение лица, какое-нибудь там героическое, или как будто там труд какой-то, вот это все убирайте, легко, расслабленно, голова ясная, светлая, и начинаем как будто такое легкое погружение внутрь себя. Представьте себе, что вы стоите у подножия горы, и вам нужно на нее подняться там наверху, Такая, знаете, вершина духа, встреча с чем-то сокровенным по вашему запросу, по благословению свыше. Я тоже вкладываюсь от всей души в то, чтобы эта медитация была для вас на самом деле благоприятная, счастливая, такая добром, поток добра, чтобы во всем этом процессе для вас был. И начинаете подъем вверх на гору. У каждого он свой, может быть, вы там полетите, может быть, кому-то тяжело будет забираться. То есть вы просто смотрите, какой у вас путь. Как вот, какой он у вас есть, такой вы и проходите. Да? Вот вам нужно дойти до вершины, чтобы открыть вот этот поток широкой возможности, вариабельности событий широкого восприятия объемного. Хочется, конечно, сказать, что я желаю вам, чтобы этот подъем был легкий и радостный, но, может быть, кому-то нужно и попреодолевать, и по как-то понапрягаться. Только вы знаете как, пусть для вас пройдет так, как вам добро. Кто уже добрался кто уже на вершине вспомнить это чувство когда вы поднимались в гору это ощущение какого-то полета ощущение крыльев ощущение что сейчас ну прям вот реально можно расправить крылья и полететь больше у многих людей вот я знаю что и у меня также что на вершине горы появляется это ощущение что вот сейчас можно шагнуть и все будет хорошо просто полетишь Почувствуйте, вот этот поток, он прям входит, разворачивается, дает силу, пробуждает внутри вот эту самую цельную, сильную часть вас. А мир, который под ногами... Вот та часть откуда вы пришли это уже пройденная часть а тот обзор который перед вами вот, вот с вершины горы перед вами открывается вид это разные возможности прохода разная судьба то есть э, э, вот сейчас если начать с этой горы спускаться да то э, можно очень по-разному это пройти и все проходы будут тоже разными они будут очень рядом э они могут пересекаться, могут частично идти вместе, но каждый из проходов дает какой-то свой э, нюанс, свой событийный ряд. И э, свою реальность там внизу. Просто вот по-хозяйски оглянитесь, это все ваше хозяйство, это все ваше добро, это все ваша жизнь. Какой она может быть, может не быть. Какие-то из этих событий, какие-то из этих вариантов более благоприятны. Вот здесь вот с горы есть удобные тропинки, удобные спуски. Если э, думать, как спуститься, то возможно, и эти, ну, там тропинки, естественно. да. Многие люди выбирают эту дорожку. Это будущее, которое в силу определенных обстоятельств либо более благоприятно, а скорее более очевидно. А какие-то проходы, буераки, вот тут вот... Бревно, например, может путь преграждать и какие-то прочие разные нюансы могут быть. Какие-то пути дольше, короче и выводят в разные зоны. Можно спуститься к святому источнику, можно выйти в поле, можно упереться в речку, что нельзя будет перейти. Можно попасть на мелкие такие заросли березняка, через которые очень тяжело проломиться. Вот, и застрять, и начать там бороться. Это вот прям на первую вскидку, да? у вас своя-своя картинка, свои какие-то образы. Просто вы это все наблюдаете. И я предлагаю сейчас пойти чисто по ощущениям, по запросу. Вот, из всего... вот дороги, они очень далеко уходят за горизонт, да? Путь жизненный длинный уходит за горизонт. И, может быть, вы не видите прям совсем завершение каждой дороги. Вот как здесь мы тоже не видим. До горизонта доходит, а там дальше есть пути. Но в обзоре даже с горы только определенный проход докуда-то виден. И сейчас вы запрашиваете, чтобы к вам... Пришли вы сами из самого счастливого, самого благоприятного, самого успешного варианта вашего будущего. Может быть, это такой вариант, который на данный момент вы даже просто не можете представить. Вот начнете думать, как я хочу, а у вас просто нет этого образа, а он может быть. Вот доверьте сейчас своему духу, своему высшему я. И позовите такое ощущение знаете вот в докуда то вы видите а там такая дымка туман и вот из-за этой дымки с какого-то из направлений к вам а, идет человек вы видите просто далеко фигуру но ну, вы понимаете что это ну, будете вы сами да только из своего будущего только один из возможных вариантов вот эта фигура она начинает к вам приближаться Ближе, ближе, ближе, скорее всего, от этого человека идет какой-то свет, ощущение комфорта. Почувствуйте, какое вот отношение к, к этому человеку, к самой такой, не знаю, счастливой, успешной версии вас из будущего. И когда вы встретились вот лицом к лицу, у вас может быть такое, что вы не видите образа, а просто чувствуете. Просто ощущаете ли вам кажется что вы фантазируете это все не важно а вот просто почувствуйте какое ощущение от от этого человека приятно ли вам нравится ли вам идет ли от него свет ли от нее и после того как почувствовали сейчас я на минуту замолчу потоки остаются открытыми пообщайтесь с собой Спросите самое сокровенное, и это не просто то, как я живу, или а, как, как я себя чувствую, кем я являюсь, кем я занимаюсь, но не забудьте попросить совета, а, как мне выбрать и как мне пройти именно к такому варианту будущего. И советует советую, что может посоветовать, подсказать, в чем, в чем вот что-то важное, прям вот на что можно опереться. Что вы можете подсказать и посоветовать сами себе? Я на минуту умолкаю, побудьте с собой. Я надеюсь, что вы успели. Самое главное, кому нужно еще время, доделывайте то, что у вас идет. Процесс очень индивидуальный по времени, по состоянию. Если вдруг ваша версия вас пришла с подарком, то я прошу этот подарок вам вручить, передать. Мне почему-то идет образ, что это что-то типа ключика именно к этой версии реальности. Все, что мы сейчас с вами делаем, не является гарантией того, что вы туда попадете. Вы просто прикоснулись, почувствовали, взаимодействовали, насколько получилось, насколько смогли с тем потоком вероятности будущего, в котором вы счастливы, в котором все реализовано самым наилучшим образом. Есть такая фраза, ну сужденный путь, суждено пройти. Для того, чтобы попасть в эту реальность, вам придется сделать, наверное, много выборов. И не факт, что все они будут удобными или легкими. А, может быть, вы встретились с собой, с тем потоком, который и так наиболее вероятен а может быть это маловероятный поток на данный момент может даже такое быть что этот поток вообще был вам закрыт по каким-то причинам и тогда главное что вы сегодня сделали это открыли себе доступ по крайней мере на уровне ощущений на уровне допущения что такое возможно в вашей жизни изменить судьбу можно не всегда это бывает легко. Не у всех это получается, но это возможно. Отпускаем себя, свою версию будущего с благодарностью. Посмотрите, как вы, вы из будущего разворачиваетесь, идете обратно вот в этот такой, может быть, световой или просто туман такой, вот некая такая дымка световая уходит туда. Вы остаетесь на вершине горы. Почувствуйте, что у вас изменилось. Что-то может раскрылось. Это что то что-то может быть очень трепетное, легкое, а может быть и что-то прямо ощутимое, осязаемое. Не оценивайте, просто почувствуйте, зафиксируйте для себя. Сейчас нам предстоит процесс, может быть, кому-то, который покажется не самым приятным. Нужно спуститься обратно к тому месту, с которого вы начинали эту медитацию. К самим себе, здесь и сейчас, вот, вот э, э, к тому месту в вашем потоке жизни, в котором вы находитесь, исходя из всех ваших предыдущих выборов, достижения, ошибок, чувств, желаний. Уносим с горы вот это ощущение духа, крыльев за спиной и тех даров, которые вы получили от самих себя. Даже может быть такое, что когда вы спуститесь, уже ощущения реальности могут быть другие. То есть уже какое-то изменение судьбы, корректировка судьбы уже могла пройти. Вернулись, посмотрели, почувствовали, представили. сконцентрировались на ощущениях в теле возвращаем максимально как бы запечатываем фиксируем то что мы сегодня сделали физическими ощущениями в теле можно представить почувствовать такую приятную волну в теле какой-то энергии пульсации этой волной мы закрепляем то хорошее что получилось в результате этой медитации Что бы у вас не получилось, какие бы красоты, чудеса из будущего вы не увидели, напоминаю, что для того, чтобы это стало вашей жизнью, вашей судьбой, чтобы вы попали в яви, в эту точку реальности, придется потрудиться. Может быть, придется достаточно сильно скорректировать свой путь по отношению к тому, по которому вышли до этого. Еще раз повторю, дорогу осилит идущий, все возможно, и даже если ну вот, вы не кардинально глобально, но просто вы посмотрели, почувствовали и а, сместили немножко а, свою реальность в сторону более благоприятной, даже это тоже здорово. Поблагодарите себя за это. И я напоминаю о том, что вот этот путь, он может быть достаточно такой серьезный, но его можно пройти в это будущее можно попасть и даже может быть сделать из, из еще какой-то ну более крутой э, проход который отсюда с той точки из которой вы начали просто пока не просматривается а, желаю вам счастья здравия а, благоприятной счастливой судьбы с вами была людмила осипова надеюсь что это было полезно и что мой подарок удался. Будьте счастливы. Пока-пока.